Снег. Да чего ж чудесный снег Я по снегу, как во сне В старый замок убегу След, одинокий чей-то след Словно в жизни легкий бег Затерялся На снегу. Всем В этом мире Нужен друг, Ласка руки, Нежность губ, Заслоняющей Беду. Пусть будет юга И метель, Хоть за три Позови, я приду Свет Да чего ж красивый свет Словно в жизни легкий бег Убегает синеву Смех этот добрый чей-то смех Словно от отзвук давних лет я опять его зовут Всем в этом мире нужен друг Ласка, руки, нежность, губ Наслоняющий беду Будет юго и метель Хоть за три девять земель Позови, и я приду Друг, мой надежный, верный друг Мы с тобою, как во сне Улетим за облака, пусть наша дружба навека, словно свет от маяка, не помертвит никогда. И нежность губ Сослоняющей беду Пусть будет юго и метель Хоть за три девять земель Позови, я приду Всем в этом мире Рук, ласка, руки, нежность, губ Заслоняющий виду Пусть будет вьюга и метель Хоть за три девять земель Позови, я приду Позови, я приду, позови, я приду.